и не геройствовать подложно И быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно, Дай Бог быть тертым калачом, Несожранным. Ни чью шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог, побольше разных стран, Не потеряв своей, однако, Дай Бог, чтобы твоя страна Тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена Тебя любила, Даже нищим, Дай Бог, лжецам сомкнуть уста, Глаз Божий, Слышав детском крике, Дай Бог, живым, узреть Христа, Пусть не мужском. Как в женском лике, не крест без крести мы несем, А как сгибаемся у Бога, Чтобы не развериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога.